Как зарабатывать свыше 13 видов криптовалют в час на полном автопилоте, без вложений, ограничений и расходов на капчу? Сегодня криптовалюта – это самый высокодоходный и революционный актив современности. И ни для кого не секрет, что самым простым способом ее заработка является сбор с так называемых криптовалютных кранов. Краны – это сайты в интернете, которые раздают криптовалюту бесплатно за определенное действие. Чаще всего разгадывание капчи, то есть специальный тест, который определяет, реальный ли вы человек или робот. Кранов сотни в интернете, и все, что вам потребуется сделать для заработка – это зайти на сайт, ввести свой биткоин-кошелек, разгадать капчу и нажать кнопку «Собрать». Всё, считайте криптовалюта уже на вашем кошельке. А вы сделали всего парочку простых действий. Но подождите, целые биткоины, эфириумы и лайткоины никто не дает, Вы лишь получаете миллионные части криптовалют, которые в биткоине называются Сатоши. А теперь представьте, чтобы зарабатывать много и стабильно, вам понадобится тратить уйму времени и сил. Держать открытыми десятки и сотни кранов одновременно. Рано или поздно вы просто запаритесь это делать, и уж тем более слабый ПК этого не переживет. Именно поэтому мы изобрели новый, мощный, умный инструмент для полностью автоматической добычи криптовалют с любых кранов и буксов. Если в прошлом вы тратили уйму времени на рутинную работу, то теперь вы сможете легко отказаться от нее. Просто предоставьте это умной системе BitSmart. С ее помощью мы и наши пользователи прямо сейчас активно зарабатываем десятки и сотни долларов в час. Теперь эта программа доступна и вам. Мы потратили три месяца на разработку интерфейса, ядра, пользовательских сценариев и функций. Нам потребовалось полностью погрузиться в проблемы пользователей. В итоге получили качественное программное обеспечение, пользующееся популярностью среди пользователей. Возможности BitSmart безграничны. BitSmart умеет обходить сотни сайтов за 5 минут, что обычному человеку не под силу. Он обладает широким функционалом и огромными возможностями. Давайте их рассмотрим по порядку. Если раньше вам требовалось регистрироваться на каждом кране отдельно, то теперь просто введите желаемый логин, пароль, внесите все криптовалютные кошельки, куда будут поступать средства, и BitSmart зарегистрирует вам аккаунты на сотнях кранах одновременно. Чтобы вывести с сайтов, вам требовалось на него заходить, проверять баланс и выводить средства вручную. Теперь по нажатию одной лишь кнопки BitSmart выведет средства со всех кранов автоматически без вашего участия. Еще вчера вы ограничивали себя в заработке просто потому, что не знали или не хотели заводить дополнительные аккаунты для кранов и увеличивать свой доход вдвое, втрое и даже десятикратно. Благодаря модулю мультиаккаунты вы сможете масштабировать свои заработки криптовалюты в десятки, а то и в сотни раз. Просто добавьте дополнительные аккаунты в систему, а затем нажмите кнопку «Запустить все". Благодаря BitSmart теперь вы сможете контролировать доход с каждого крана в одном месте, регулировать скорость сборов и отслеживать детальную статистику по каждой добытой криптовалюте. Используя различных ботов или аналогичные программы, вы даже не задумывались, как отследить их работу, сидя на работе? Теперь это реально. Просто подключите своего телеграм бота к системе BitSmart и следите за сборами, выводами средств и детальной статистикой удаленно с любой точки земного шара. И даже это еще не все. Как вы знаете, решение капчи в интернете — это ресурсно-затратный процесс, и потому он стоит определенных денег. Сейчас на рынке стоимость тысячи качественных решений в среднем составляет 2-3 доллара. И, конечно же, по всем экспериментальным расчетам платить за капчу совсем невыгодно. Именно поэтому мы создали свой собственный сервер решений, работающий в связке с BitSmart. Вам больше не потребуется платить за капчу, все решения для вас бесплатные. Собирая с кранов, многие пользователи опасаются единственной мысли – быть заблокированным навсегда. И это очевидно, ведь заблокированные пользователи не смогут выводить средства с кранов, если с одним аккаунтом у вас проблем не будет, то используя второй и последующие аккаунты, кран вас попросту вычислит и заблокирует. Давайте рассмотрим на примере FreeBitcoin. Вы завели один аккаунт на данном кране и собираете криптовалюту каждые 60 минут. Далее вы создаете второй, третий, десятый аккаунт, но сборы по каким-то непонятным причинам прекращаются. В итоге вы разочаровались и остались при своем одном аккаунте навсегда. Но! Благодаря универсальному алгоритму Fingerprint Switch, встроенному в BitSmart, вы можете быть на 100% уверены в своей анонимности, даже используя несколько аккаунтов одновременно. Сайт будет принимать вас за другого человека, а вы тем временем сможете получать двухкратную прибыль. Чтобы разработать данную систему, нам потребовалась помощь сотни пользователей, активно зарабатывающих криптовалюту с кранов. Они стали нашими тестировщиками и добились отличных результатов. Все еще сомневаетесь, что BitSmart лучше всех существующих способов заработка? Тогда перечислим его основные преимущества. В BitSmart запуск одной кнопкой. Решения Капчи полностью бесплатные на пожизненной основе. Простой и понятный веб-интерфейс. Добыча и автоматический вывод 13 и более криптовалют. Автоматическая регистрация. Полностью русифицированный клиент. Онлайн-техподдержка от специалистов. Современная технология обхода банов и блокировок. Регулируемая производительность и скорость заработка. Возможность масштабировать заработок десятикратно, не прибегая при этом к покупке нового ПК или аренде облачного сервера. И это не предел. Не тратьте свое время впустую на негарантированный, нестабильный и куда более сложный заработок в MLM, криптотрейдинге, инвестициях, облачном майнинге или даже на покупку фермы. Просто запустите мощнейший криптокомбайн BitSmart на своем ПК и наслаждайтесь процессом сбора уже в течение одной минуты после запуска. А если у вас остались вопросы, то вы всегда можете их задать техподдержке по системе или умному помощнику смарти прямо на этом сайте. Получайте доступ к системе раньше остальных и заработайте приличные суммы уже к этому новому году.